Денис, приветствую тебя. Привет всем. Наш традиционный для четверга эфир. Обсуждаем технические, фундаментальные рынки, инструменты, которые нам кажутся сейчас представляют самый большой потенциал в плане извлечения торговых возможностей, друзья. Делимся с вами как раз нашим видением. Это не истина первой инстанции, безусловно, наше субъективное мнение с Денисом. Но отмечу от себя, что очень часто, практически всегда у нас такой тандем как с точки зрения техники и фундамента, определяем вот эти долгосрочные тенденции. И э, надеемся, друзья, то что вы прислушивались к нашим прошлым рекомендациям, потому что они в целом себя очень неплохо отработали. Денис, ну сегодня я предлагаю по старинке проанализировать ситуацию с главным валютным риском. Европейская валюта, если не против, можем посмотреть еще на фунт. Давненько мы его не касались. Можем также еще и посмотреть на рынок нефти. Не против? Показал. Отлично. Давай тогда начнем с меня. Так, ну что, евро. Евро-доллар. Текущая котировки 1.09.64. После того, как мы с тобой провели последний эфир, помним, что интерес к евро еще какое-то время доминировал, европейская валюта. Котировалась в районе отметки 1.10, но под конец, прямо прошлой недели, развила коррекцию. По сути, вернулась к уровню 1.09, но сейчас уже котировки видим снова 1.0963. Вчерашняя сессия, кстати, очень волатильная. В течение всего дня мы наблюдали за тем, как рос доллар и ослабили рисковый инструмент. Но под конец торговой сессии поменялись местами покупатели и продавцы, и риск, валютный риск снова оказался среди тех инструментов, которые покупались инвесторами. Как я уже отметил, текущие котировки, друзья, 1.0960, я по-прежнему, Денис, может быть у тебя изменилась точка зрения, интересно будет еще послушать с точки зрения еще и технического анализа, но я считаю, что евро достоин еще, чтобы сходить повыше, опять же, на более высокие ценовые уровни, потому что если отталкиваться от ситуации с долларом, я по-прежнему сторонник того, что доллар все же будет испытывать давление. И несмотря на то, что, да, все закладывают под еще одно повышение процентной ставки уже меньше, чем через две недели, время летит очень быстро. Вперед, по сути, так, понедельник, вторник, 3 мая состоится заседание американского регулятора. Ставку, да, с большой долей вероятности повысить на 25 байсных пунктов, но об этом говорят уже недели три. Поэтому я считаю, что все уже заложено в курсе индекс доллара вряд ли сможет на этом прям существенно подрасти и я надеюсь то что это не только моя точка зрения, уверен, то, что американский регулятор, даже если и пойдет на еще одно повышение процентной ставки, но он точно начнет уже нас готовить к тому, что это повышение потенциально может быть последним, потому что уместно в текущих обстоятельствах сохраняющейся неопределенности с отголосками проблем банковского сектора, с учетом снижающейся инфляции, явно буксующего рынка труда и проблем на рынке недвижимости, не нужно больше повышать процентную ставку. То есть я знаю многих довольно авторитетных экономистов, которые считают, что Федрезерф не просто завершит текущий цикл ужесточения монетарной политики, он даже начнет снижать процентную ставку к концу этого года. Хотя я, честно говоря, на снижение ставки пока не рассчитываю, но думаю, что к этому все, конечно же, в конечном счете придет. Евро почему интереснее, чем доллар? Потому что за евро стоит Европейский центральный банк, который все еще настроен на продолжение активной борьбы с высокой инфляцией. И я думаю, что цб повысит ставку на 25 базисных пунктов в мае, потом в июне и в июле в совокупности завершит как бы первое полугодие повышение ставки еще на 75 базисных пунктов. Думаю, что на этом фоне европейская валюта какой-то период времени, скажем, среднесрочный, еще будет в фаворе спросовом покупателей и может легко добраться до сопротивления 1.12. Может быть, это долгосрочная цель, 250 фунтов по сути текущих уровней. Будем актуализировать во время наших последующих эфиров, но я считаю, что евро нужно по-прежнему покупать и каждую коррекцию расценивать как подарок для тех, кто раньше подыменил и, соответственно, не заходил в эти лонговые сделки. По британской валюте, кстати говоря, по евро, что стоит отметить, вчера же были данные по инфляции, базовый индекс потребительских цен снова подрос с 5,6 до 5,7%. Если руководствоваться руководство логикой, то, конечно же, когда растет базовая инфляция, как один из важнейших индикаторов для регулятора, это оправдывает действия ЦБ по повышению процентной ставки. Что касается британской валюты, текущей котировки 1,2435, я также, как и в ситуации с евро, здесь жду еще потенциал роста на 200-250 пунктов. Тоже вышли вчера данные по инфляции в Англии процент индекс потребительских цен, небольшое снижение с 10,4%, но мы видим, что показатель все равно остается на двухзначных уровнях, это, конечно, караул просто для британской экономики, для развитого рынка, работать с инфляцией, которая больше характерна там для каких-нибудь африканских стран но проблема, да, она серьезная. И несмотря на то, что уже ужесточение политики повышает риск рецессии, я думаю, что сейчас риск рецессии как гипотетическая проблема – это то, что нужно будет решать когда-то там в будущем. Есть острая необходимость остановить рост инфляции. Мы знаем, что лучший инструмент для этого – это более высокие процентные ставки. Как и в ситуации с главным валютным риском, с европейской валютой фунт, на мой взгляд, будет в этой связи интереснее, чем доллар – Потому что здесь очевидно еще несколько повышений, которые грядут в ближайшее время. По Федрезерву, как я уже отметил, я ожидаю только лишь, ну, максимум еще одно повышение ставки. Хотя, если бы я был ответственен за решения, которые принимаются регулятором, то уже все, статус кво бы выбрал, занял бы выжидательную позицию и ничего бы не делал. И рынок нефти. Меня, кстати, разочаровала нефтянка. Я очень рассчитывал на, том, что, на то, что из-за вот этого риска дефицита предложения, потом очень оптимистичного прогноза от Международного аналитического агентства о том, что Китай вот, восстанавливается. Последние данные, кстати, по Китаю на этой неделе по ВВП, по розничным продажам, по промышленному производству доказывают то, что все-таки экономическая активность растет, и решение отказаться от политики нулевой терпимости, там, открыть границы, оно было правильно. Но даже на ожиданиях того, что Китай будет обеспечивать более высокие объемы потребления, и в купе со снижением предложения, в том числе из-за последних действий ОПЕК по сокращению, дополнительному сокращению производства нефти на 2 миллиона баррелей, нефтянка все равно не пользуется спросом. И прямо вот сейчас на графике, который я, ну, я транслирую, видно, что нефть, судя по всему, уже пошла на закрытие ГЭПа, который образовался, когда страны ОПЕК плюс согласовали дополнительное снижение объема нефтедобычи. Я буду как бы стоять на своей идее вот этого фундаментального роста и очень надеяться, визуализировать, что все-таки нефть развернется. Могу, конечно же, ошибаться, но мне кажется, что вот это снижение абсолютно никак не вяжется с тем, что у нас есть плане фундамент. Моя, Денис, рекомендация прежняя, это держать Ланги с целями 85 и 90 долларов за баррель. Слово тебе! Да, хорошо. Тем более, мне есть что сказать, особенно по нефти. Отлично. Так, мой экранчик уже должен быть виден. Да, уже видно. Супер. Значит, по поводу евро. Здесь я поддерживаю. Дело в том, что мы когда в прошлый раз разбирали евро, я как раз говорил о том, что у нас очень сильный диапазон сопротивления в районе... 1.10.35 как стратегический экстремум и 1.10.75. То есть этот диапазон он был сформирован еще даже не неделю, а две недели назад. Причем он тем он сильный. То есть мало того, что здесь находится у нас стратегическое сопротивление в уровне, плюс ко всему здесь находится еще и а, нижняя граница а, опционного спреда и отдельно еще опционная проторгов на 1.10.75, которая как раз верхнюю границу сформировала. Цена при подходе дала очень хороший точный объем. Вот мы его видим как раз прям в середине. И затем уже после реакции с перекрытием у нас, у нас пошла коррекция. Дело в том, что если раскинуть профиль объемов на весь полностью текущий июньский контракт, то получается, что основные объемы и накопления у нас четко попадают вот в зону покупателей 1.0895, 1.0925. И сюда также попадает у нас контрактный депок. И в целом, то есть это очень сильный диапазон для оскока. но мне здесь не нравится то, как вообще цена пытается сделать реакцию. То есть какие-то покупатели на очень низких объемах они практически не дают результата. Поэтому здесь я вижу два варианта. Первый вариант – это снижение снова к зоне профильного объема от нее отскок вверх на ретест максимумов. Там дело в том, что вверху есть тоже потенциалы, но я не уверен, что там возьмут максимум, думаю, ну, 1.12 потолок. Пока загадывать туда не буду, хотя бы, пускай будет ретест там в районе 1.10.75, 1.11. Для начала будем на этот ретест смотреть. Вот. И я не исключаю вероятность, что попытаются сделать такой ложный прорыв вниз, Вот как раз к нижней границе, здесь тоже собран достаточно серьезный объем, и плюс к этому еще и локальную поддержку по уровням тоже здесь сформировали. И отсюда снова на рост, потому что те объемы, от которых отскочили изначально, и опционы, и также по фьючам, эти объемы, они, как правило, дают достаточно хорошую коррекцию. Мы видим вот четко, как по кумулятиве начали реализовываться сделки по бидам, то есть это рыночные продажи, это фиксации покупок плюс накопительные продажи. Мы увидели реакцию. А поэтому сейчас текущих ну, я бы не покупал, честно, потому что очень рисковая идея. Поэтому либо здесь на ретест смотреть, либо уже добой вот сюда ниже и отсюда выброс вверх. Потому что для полного изменения тренда нужно, чтобы перекрытие было достаточно глубоким, вплоть до уровня 1.08. Пока этого не произойдет, конечно, приоритет общий у нас остается на рост, то есть лонговый. Но вот эти две зоны лучше их держать в уме, Тем более нижняя зона, она усилена еще и контрольной маржиналкой. По поводу фунта, здесь ситуация абсолютно идентичная. Единственный момент, с точки зрения вот стратегических уравнений опционов, здесь есть еще куда расти, вплоть до 1265 127. Я считаю, что рост туда может состояться. Цена, в принципе, сделала перекрытие прошлого сегмента вниз, но потенциал, насколько далеко пойдет, здесь под большим вопросом. Дело в том, что я лично рассчитываю вот этот диапазон 1,2275-1,2345, и с него уже стартануть вверх на обновление максимума. Как ты уже говорил по поводу процентной ставки по фунту, а сколько там, по-моему, 4,5% да, они говорят, что это самый-самый потолок у них будет. И да. собирается вот сейчас на 0,25% как раз повышать. Вот Я как раз, вот, только с утра об этом читал и здесь также накинул европрофиль у нас получается вот основе скопления конечно да не так красиво выглядит Почему? потому что здесь длительное накопление внутреннее происходили. но в целом все равно вот, в этот диапазон у нас попадает классная значимая граница. по опционам там вообще далеко на самом деле они залиты причем еще были а, в начале а, апреля, в конце марта и вот этот диапазон он достаточно сильный, но пока мы не будем о нем говорить. Сейчас на данный момент вот эта область также усиливается одной-второй маржналкой и локальными уровнями поддержки, формируя здесь зону вращения, то есть тот диапазон, который цена видела с обеих сторон. Поэтому отсюда буду просматривать покупки. И что касается нефти, меня лично нефть очень порадовала, дело в том, что Помнишь, как раз на предыдущем вебинаре говорил, что стратегически как раз вот ну, я поддерживаю идею ее роста, но это в стратегическом плане, то есть имеется в виду на долгосрок, на несколько месяцев вперед. И также просматривая картину по опционам, я видел прекрасно, то есть здесь заинтересованность к росту в район 90 долларов за баррель. Да, такое есть. Но также не стоит забывать, что эта экспирация аж на конец лета. Поэтому до конца лета у нас времени еще вагоны и... Сколько, три тележки сверху. вот, Поэтому в данном случае я считаю, что для начала сделают коррекцию вниз. У нас дело в том, что очень классная структура сформирована. Фактически у нас а, сейчас полностью а, готова заготовка для паттерна перепозиционирования. То есть uh -huh. длительный у нас есть левый сегмент накопления. Вот он такой большой, который начался фактически с а, конца прошлого года. И Выброс был сделан вниз, здесь просто огромным количеством блочных объемов залили, просто нереально. И после этого красивое движение вверх с перекрытием всего прошлого сегмента. То есть это самый классический вариант паттерна перепозиционирования, что происходит при его срабатывании. То есть цена формирует коррекционное движение вниз, то есть продолжится коррекция. Здесь пока что ориентировочно где-то район району 74-75 у нас есть такая вот зонка, а покупатели это еще с дневного графика она взята, поэтому я думаю, что с достаточно большой вероятностью цена протестирует а, вот эту область поддержки, а вот после нее уже действительно состоится то, о чем ты говорил, то есть стратегический рост а, с дальними целями 85-90 и вплоть до сотки. Правда, у меня большие сомнения насчет сотки, смогут ли туда дойти, но заинтересованность мы вот четко просматриваем, заинтересованность здесь есть и прямо хорошие спреды сюда заливаются, поэтому при такой комбинации да могут. Ну то есть надо посмотреть еще. А, но ну, экспирация аж в ноябре 24 года. Короче, у нас mm. еще полтора года времени есть. Здесь это очень дальние. Вот. Но пока что давай будем ориентироваться на перехай, но единственное только, я все-таки призываю смотреть покупки именно после коррекции, после закрытия вот этого гэпа и, скорее всего, достижения области а, зоны покупателей. Вот от нее уже это будет самые, как по мне, самые классные, самые значимые покупки. Это диапазон пять семьдесят 2,55 условно. Ну, конечно же, плюс-минус погрешности нужно учитывать. Ну, в общем, такой диапазон на данный момент сформирован. А пока что коррекция вниз пускай, пускай добивает. Угу. Денис, спасибо тебе за рекомендации, за сделки. Следим за отработкой наших да. идей. Э, вот снова смотрю на график нефти. И, ну, не могу не согласиться с того, что прям очень есть высокая вероятность того, что вот э, все-таки спустится бренд к уровням а с которых образовался гэп после решения ОПЕК, это как раз еще примерно 4-5 долларов. Но покупатель во мне говорит, надеюсь, что не спустится. Ну, ладно. У всех есть, скажем, такие сделки которые немножко не по обозначенному и желаемому сценарию идут. Но что ж тут поделать. Денис, спасибо тебе большое, что нашел время, подключился, обсудил со мной, подсказал, как с точки зрения техники вообще сейчас работать на рынке. Ждем тогда следующего эфира. До конца этой недели отчетов ну, почти не будет, интересных, значимых. Поэтому работаем с тем, что накопили раньше, и с тем, что я сейчас. Но очень скоро заседание Федрезерва. Вот там уже, конечно, полетаем. Там будет очень интересно. может быть. Кстати, вы... а, то, что заседание Федрезерва 3 мая, да. Но на следующей неделе еще ж будет заседание Конгресса по поводу поднятия госдолга США. Мне кажется, там тоже да. волатильности подкинут. Вот как раз предлагают тему с тобой с позиции фундамента обсудить на следующем эфире. Посмотрим, как она повлияет на доллар. Енис, еще раз тебе большое спасибо, хорошего закрытия недели и хороших выходных. Пока. Артём, спасибо большое, тебе тоже взаимно. И, конечно, нашим подписчикам тоже прибыли. Дай, До пока. До встречи. Пока-пока.